Скажите, люди, вы уверены в своих желаниях? Желаете ли вы мира, во всем мире? Вы правда хотите мира? Вы точно этого хотите? Вы хотите, чтобы я услышала вас и принесла вам мир? Что же? Я могу вам дать то, что вы хотите? Возрадуйтесь же, люди, я, великая богиня мира, услышала вас. Место действия планета Земля. Огромный межгалактический крейсер выходит на орбиту планеты Земля. Открывают все тяжелые заслоны линкора и бортовые орудия направлены на планету Земля. Во всем мире прерывают передачу все вышки телевещания и показывают новую трансляцию. Люди, человечество. Я услышала ваш зов земляне. Я, мирная богиня, которая принесла вам мир. А потому, признайте меня императрицей планеты Земля. Я принесла вам мир, процветание. И вы будете жить под моим руководством долго и счастливо, мирно и беззаботно, как прекрасные белые овечки. А все ваши проблемы и заботы вместо вас решу я, великая мирная богиня. Все, чего я хочу. Чтобы ваше мировое правительство и G20 признало меня единственной лидером планеты и подчинились мне. Принесите мне присягу на верность. Если вы это не сделаете, то я, ваша мирная богиня, уничтожу планету Земля, потому что я принесла вам мир, а те, кто против мира, враги всему миру и человечеству. И сроку я даю вам один месяц. Я или принесу мир на эту землю, или ваша грешная планета будет уничтожена, согласно желанию вашему. Одной планетой больше, одной меньше, моя цель выше, я несу мир человечеству. Я исполняю желания людей, несу им мир. Да будет мир, во всем мире.